Всем привет! С вами Александр. Нахожусь в поселке Ласкина. Это жилой комплекс Ласкина. Находится на юге Калининграда, примерно в километре от окружной дороги, от улицы Камской. Даже может быть немножко поменьше. Где-то в 700 метрах уже начинается этот жилой комплекс от окружной дороги. Значит, квартира здесь посмотрел. Однокомнатные стоят от полутора миллионов 44 квадрата. Двухкомнатные 68 квадратов, миллион 820. самое дешевое нашел. Достаточно много объявлений на Авито. Так что посмотрите, забейте ЖК Ласкина, и там вы увидите, сколько стоят квартиры. Здесь автономное отопление. Достаточно чисто. Добраться до города можно на автобусе и на маршрутке. Ну так я прочитал, что так. На самом деле, не знаю, насколько это правда, но какая-то маршрутка здесь должна ходить, ласкина В принципе, тут рядом город можно пройти пешочком до Камской и там и ехать. Показывал недавно Голубева. Многие раскритиковали это место. Один человек в комментарии просил рассказать про Ласкина. Я посчитал, что это будет интересно. И поэтому рассказываю. Ну как рассказываю? Я здесь первый раз. Показываю вам. Вы уже смотрите. Если кому-то нравится, покупайте. Достаточно большие площади, однокомнатная 44, двукомнатная 68. Стоит, как мне кажется, недорого. Давайте я зайду подъезд. Поднимусь повыше. Значит, на площадке получается 4 квартиры. В принципе, неплохо. Такой интересный потолок. А штукатурили они его, что ли? Никогда такое не видел. Но, конечно, качество отделки оставляет желать лучшего. И это прошло не так много времени с постройки. Но это, конечно, можно все исправить. Лавочка такая, смотрите. Аккуратная, красивая. Так больших изъянов я не вижу. Надо спросить у кого-нибудь, как здесь вода. Видите, трубы идут, газ есть. У каждого свой котел, и каждый отапливается, когда хочет. Это очень экономно. Пишите ваши комментарии, как вам этот ЖК. Сравните его с Холмогоровкой, с новой Холмогоровкой, с новым Голубева. Там детская площадка. Давайте я зайду за дом. Посмотрите, уже ржавеет. Они вот такой может ржавый поставили и на той стороне тоже. Ну, а здесь такое. Цветочки сажает ухаживает спрошу как здесь вода стоянка для машин насколько всем хватит места не знаю здравствуйте, здравствуйте. а не подскажите как у вас вода здесь хорошая Нормально. то есть вы пьете ее Покупаете? Да. А пить нельзя? Я думаю, наверное, можно, просто мы не пьем. А другие люди пьют? Я и без понятия. Да? Ну, смотрите себя на канале «Жить в море. Девушка не пьет воду, это не значит, что вода здесь плохая. Потому что, например, в Голубево тоже там есть аппараты, где... Воду можно набрать чистую. Но люди многие пьют из крана. В принципе, довольно аккуратно. Территория закрыта, видите, автоматические ворота. Сейчас прошу. Скажите, пожалуйста, а как у вас вода здесь, хорошая? Не знаю, мы покупаем. Вы не пьете из крана? Нет. А у вас же здесь скважина? Конечно, скважина. А вода... Ну, ее же надо ремонтировать или с ней там делать, или чистить, или что-то делать. Вода-то идет, но она как бы, мы не пьем ее. Не очень, да? Надо же брать, неизвестно поправить. Не ну, по вкусу нормальная, да? Нет. А, плохая? Нет. Но она бывает зеленая. Зеленая? Всякое. и как вот вы ну, ванну постоянно приходится отмывать ну вот ванну да одно время вообще было жуть ну, отмывали чудес что а что-то обещать сделать сколько это стоит? Кто не знает повесили счет, за счет нас же ну будут делать да это надо вон управлялки спросить Фиг его знает. наверно будут Нет, Ладно, спасибо значит водичка здесь не очень я ничего не прикрашиваю. Показываю как есть. Если люди говорят, что вода не очень, значит, она не очень. Но скважина, видимо, надо ставить какие-то фильтра. Детская площадка. Прошу застройщика особо на меня не злиться, если кто-то посмотрит. Потому что, ну, если вода плохая, то она плохая. Делайте воду. Я надеюсь, застройщик все-таки или управляющая компания решит проблему с водой, поставит фильтра. Потому что так продавать квартиры, где нет нормальной воды, это совсем не серьезно. В принципе, место неплохое, все достаточно аккуратно, но хотелось бы, конечно, чтобы решили проблему с водой. Не знаю, кто это должен делать, застройщик или управляющая компания, но люди должны пить нормальную чистую воду. Разговаривал еще здесь с мужчиной, он сказал, что у него фильтра и вода чистая, но фильтра желтые. Если вы установите в квартире фильтра, то в какой-то степени проблему, конечно, с водой вы решите. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого жилого комплекса, сравнивайте его с другими. Всем пока, с вами был Александр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите несколько комментариев и не забывайте дизлайки, если вам не понравилось. Всем пока.